Всем привет! Вы смотрите стальные новости и сегодня в выпуске. Дочь Магрегор Иванов. Создатель фармакома раскрывает всю правду. Кокляев против Белкина и победитель Олимпии уже определен. Последние пару месяцев мы только и говорим о ММА единоборствах Дочи и Тихомирове. И казалось бы, вот она кульминация, точка кипения, когда все будут хапить только на этой теме. Но не прошло и недели после боя, а Вадим уже вступает в очередную интересную историю. 17 сентября в 18.00 состоится пресс-конференция Вадима, дочери Иванова и отца Фармакома, создателя «Живой стали». Мистера Фрэнка, человека, благодаря которому в нашей стране за один сезон появились про-бодибилдеры, такие как Сергей Кулаев, Аркадий Величко и Сергей Зебальд. И теперь молодые спортсмены имеют возможность летать на соревнования в другие страны и нормально готовиться, не беспокойся о деньгах. И вообще, этот человек вкладывает огромные деньги в развитие отечественного бодибилдинга и пауэрлифтинга. А нахрена это ему надо? Вы можете спросить у него сами. Во время 4 онлайн пресс-конференции, на которой Фрэнк и его гости будут отвечать на все твои вопросы. Как получить контракт от Формакома, Как пробиться, если ты молодой атлет? А еще Фрэнк и Вадим во время всей пресс-конференции будут разыгрывать призы от дочи и живой стали. 17 сентября, 18.00, не пропусти. Я тоже буду смотреть и постараюсь выиграть какие-нибудь витаминки а теперь о самом бое помните как все мы когда-то гадали сольется ли тихомиров или нет да даже если не сольется это будет его тотальное уничтожение как же мы тогда ошибались и что же вышло на самом деле полный зал и хорошая онлайн трансляция и пацаны, как и обещали, устроили настоящее шоу. А вы видели, с каким огнем они смотрели друг другу в глаза перед началом боя? Это было действительно круто. Я думал, они там поубивают друг друга. И ведь бой чувствовал с реальное напряжение. Первые 20 секунд я просто офигел. Мне на секунду показалось, что сейчас Тихий вырубит его нахрен. Хай и Лоу Кики Вадиму смотрелись эффектно. А когда Тихий их ловил, было еще веселее. А шаулинские приемы были просто на высоте. Да, это не профессиональные бои. И на улице так не дерутся. И виден был мандраж. И слишком высокий. Такие ставки поставленные на кон, но было очень интересно за этим наблюдать. Вадим ожидаемо победил и подтвердил, что у него есть еще порах. А Александр раскрылся совершенно с другой стороны, не как пиздобол Барыга, а как совершенно адекватный и нормальный человек, который может держать удар. Он смог улучшить свою репутацию в глазах общественности. И, конечно, многого стоят эти кадры. В общем, все хорошо и все рады. И даже Джефф мосон подзаработал. Но как его не оплатили такси? По этому турниру большой минус. А если тебе не в чем носить свои крутые вещи в качалку, то я тебя поздравляю. Ты можешь бесплатно получить сумку от Живой Стали. Для этого тебе всего лишь нужно подписаться на этот канал и паблик Живая Сталь. И сделать репост. Ссылка будет в описании. И похоже у нас развивается тенденция противостояний. И одними из первых волну этого хайпа подхватили Михаил Кокляев и Юрий Белкин. Но на самом деле это очень правильное решение. Ведь мужикам есть что делить. Для тех, кто не в курсе, Белкин снял рекорд как лево в становой тяге. И у многих возникли огромные сомнения по этому поводу. Насчет техники, грифа и прочей фигни. Поэтому будет очень интересно за этим посмотреть. А чтобы все было честно, определяться победитель будет по сумме двоеборья. Классика плюс умо. Еще бы турнир организовать под это дело и все будет красиво. А до главного события этого года осталось меньше недели. Олимпия 2016 как никогда очень горяча. Ведь в этом году все атлеты, до этого подававшие надежды, собираются выйти и немножко горчить Фила. Тем интереснее нам за этим наблюдать. А пока нам ничего не остается, кроме того, как ждать и делать свои прогнозы. И своими ожиданиями от этого турнира поделились атлеты нашей команды Живая Сталь. Здравствуйте, дорогие подписчики паблика Живая Сталь. С вами Ложников Виталий. Что касаемо Моего прогноза Филхит вступил в спонсорство компании Ultimate Nutrition, и это главный спонсор вообще всей Олимпии, а, так же, как и Dexter Джексон а, и два топовых атлета, имеющие топовую форму, находятся на, на спонсорстве у топовых спонсоров турнира Мистер Олимпиа. Но ну, я думаю, что а, тут глупо что-то придумывать, гадать. Первые два места уже определены кто из них будет первый. тут, конечно, есть сомнения некоторые, потому что, в общем-то, чтобы подогреть интерес к турниру, можно и Декстера первым поставить, потому что тогда будет интересно наблюдать в следующем году данный турнир и ожидать реванша от Филхита. Но я все-таки, конечно, Филхита поставлю первым, все-таки мне он лично больше нравится. Был бы Кай Грин, я думаю, он бы был третьим, но раз его нет... Я ставлю на Шона Родана, Очень эстетичный атлет На удивление, конечно, он очень Разный в межсезонье и на сцене Четвертое, пятое, шестое Места, но тут уже, конечно Сложно Это Седрик Макмиллан Это Биг Рами И стремительно Меняющийся Роли Винклер но вот, вот эти три атлета Я думаю, замкнут топ-6 Судя по Динамики, тот же Биграми каждый год поднимается на одно место выше. Дальше бы я поставил Седрика Макмилла на пятом, ну а шестым бы я поставил уже Рули Винклера. Mm -hmm. а, болейте, пишите в комментариях а, ваш топ-6, потом сравним, посмотрим. Ну вот таков мой а, прогноз на предстоящий турнир. Всем привет! И сегодня самая крутая обсуждаемая тема это Мистер Олимпия 2016, которая состоится уже совсем скоро. И я хочу сегодня поделиться с вами своим мнением о том, как бы я расставил спортсменов, атлетов. И начнем мы с топ-6, а точнее с первых двух мест. Это, естественно, Фил Хит и Декстер Джексон. Фил Хит будет первым. Он заметно прибавил, судя по фото, видео, которое он выкладывает у себя на канале платном. Но я считаю, что как минимум он будет лучше, чем в прошлом году. Второй будет Декстер тоже там вне конкуренции. Никакой борьбы за второе место не будет. Он тоже прибавил, мне кажется, в ногах. А объем не вверх стал. Мне кажется, вообще, это его лучшая форма, которую лично я видел за все годы. Третье место это атлет, за которого я болею. Это Шон Рода. Супер пропорциональный, симметричный атлет. Ну, по слухам, он добавил спине. Мне кажется, ее как раз и не хватало. Четвертое место это Бикрами. Но Ну, по слухам, он привез качество, довез, так скажем. И если это так и есть, то он будет, естественно, четвертым. Пятым пятом я поставил бы рули который очень сильно спрогрессировал и в массе и в качестве в объемах он убрал свой торчащий живот он добавил спине шестым я поставил бы седрика макмилла который мне тоже очень нравится это статуэтка я считаю вот идеальной пропорции если он выставит, сделает хорошее качество, я думаю, что вот этот раз он будет топ-6. Что касается остальной четверки, там уже все гораздо сложнее. Вот там будет битва, которую сложно угадать. Но как минимум Бонок, Мартинес, э, Кемптон и Даллас, я думаю, что это будет десятка. И они будут уже делить между собой. Седьмым Бонок, это спортсмен без отстающих, мне кажется, мест. К восьмым я бы, наверное, поставил бы... Мартинеса, который тоже очень спрогрессировал. Ему приз за прогресс я бы дал. Что касается Кемптона, тоже я думаю сделать свою лучшую форму, но мне кажется не очень не хватает бицепса бедра, особенно это видно в задних позах. Может быть десятый, потому что там и Элен тоже тоже сильный, но я думаю все-таки Даллас обойдет. Вот в принципе мое мнение по поводу топ-10 мистер Олимпий 2016. Такими получились наши стальные новости. Не забывайте подписаться и принять участие в онлайн-конференции «Фрэнка и дочи» 17 сентября в 18.00. А также принять участие в нашем конкурсе репостов. Ставьте лайки, делайте репосты, смотрите, подписывайтесь на наш канал «Живая сталь». Всем добра. Ну, всем до новых встреч. Спасибо за просмотр. Лапс, «Живая сталь». Пока.